Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. И сегодня я вас приглашаю послушать урок, в котором я вам расскажу про то, что же нам делать, если нашей карте не хватает стихии земли. Наталья, и мы продолжаем говорить с вами о гармонии в природе. А так как мы с вами, собственно говоря, являемся частью этой природы, значит поговорим о гармонии в себе. Но как же понять, есть ли она, эта гармония, элементов внутри тебя? Эту тайну нам открывает древняя метафизическая наука Бадзи. Именно она дает понимание того, что вокруг нас, все, все вокруг нас состоит из пяти элементов. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Отсутствие одного из этих элементов может нарушить эту гармонию. Сегодня в нашем видео мы узнаем об элементе земля. Точнее мы узнаем, что нужно делать, если отсутствует этот элемент в вашей карте Бадзи. Элемент земля обозначается вот таким иероглифом. Из пяти элементов имеет коричневый цвет, именно по цвету и могут определять его новички у себя в карте. Напоминаю, что карту вы можете сделать на нашем сайте npugacheva.com в разделе «Калькулятор Бадзи», введя свою дату рождения, и можете посмотреть на столпы судьбы. Это и есть ваша карта, которая выглядит как столб года, месяца, дня и часа. Как я уже говорила, что коричневые иероглифы и обозначают элемент земли, поэтому вы сразу легко и быстро определите, есть ли этот элемент в вашей карте. Восемь знаков – это основные знаки, которые работают в нашей карте, в нашей жизни, влияют на нашу судьбу, влияют на нашу гармонию. И вы можете посмотреть, например, вот на этих картах, есть ли здесь элемент земли. На слайде мы видим, что вот в данных картах его нет. И тогда нам с вами следует подумать, как можно начать создавать баланс, чтобы были все пять стихий, и чтобы жизнь начала наполняться отсутствующей энергией. Всегда надо начинать с самого себя, это самый простой, но с другой стороны может быть самый сложный способ итак что мы с вами можем делать что может быть самого простого из простого то что предлагает сама природа так например вот эту табличку мы с вами видели в предыдущих видео знакомая нам уже табличка элемент земли имеет форму квадрата чего-то основательного надежного да как фундамент дома Цвет, как я говорила коричневый созвучный собственно говоря самим элементом пища не только э, даст человеку энергию но и э, вот сладкий вкус но ну и определенную да, вот наполнит его определенной и нужной стихии определенный вид продуктов принесет необходимые для карты бадзе элементы также некоторые виды хобби увлечений не только начнут пробуждать интерес к жизни, ну и, возможно, раскроют ваш внутренний потенциал. Определенные эмоции созда создадут гармонию, ту самую нужную вам гармонию в душе и то самое ощущение счастья, к которому мы все с вами, собственно говоря, и стремимся. Итак, как же это сделать? Начнем, начнем с отсутствующего элемента, с цвета. Использование цвета, элементы земли в общем-то поможет вам дополнить этот эту энергию вашей такой энергетической матрицы скажем так если карта холодная то есть если человек родился зимой или осенью холодную, может быть уже осенью и элемента земли нет то возможно стоит добавить элемент земли такого коричневого цвета но в теплых тонах а вот если человек родился жарким летом или уже такой поздней весной, когда достаточно жарко, то э, также отсутствует элемент земли, то лучше добавить уже с какими-то холодными оттенками. Всем остальным, в принципе, можно просто любые коричневые элементы вводить в, э, в свой гардероб. То есть в любом случае недостающую стихию земли при внесении ее через свет свой гардероб и личные вещи вы как-то начнете добавлять и начнете привносить. Достаточно добавить различные аксессуары гардеробу в коричневых тонах. Можно носить шарфик, часики, кошелек, украшения. Стоит использовать э, побольше натурального, натуральная кожа, натуральные камни. Не забывайте про денежную форму сумочки по фэншуй, про которую мы говорили с вами в видео о недостающей стихии дерева. Как добавить отсутствующий элемент в бадзи через питание? Вот питание, оно достаточно серьезно влияет на наш баланс энергии. Пища дает не только энергию организма через продукты, а, как я говорила, она как бы встраивается в энергетическую матрицу. Какой-то даже определенный вкус продуктов может скорректировать отсутствующий элемент. Элемент отражи, э, земли отражает работу желудочно-кишечного тракта, селезенки, поджелудочной железы. Вкус элемента земли сладкий, поэтому если включить в рацион питания некоторые продукты, то согласно традиционной китайской медицине, человек начнет добавлять э, этот недостающий в карте элемент из овощей это прежде всего картофель стебли сельдерея мед грецкие орехи тоже относятся к элементу земли из мяса хорошо говядина из крупы пшеном. все это продукты можно в разумных количествах добавлять в различные блюда блюда ну, и можно вообще составить себе даже диету по специальной по тем стихиям которые вам полезны Конечно, все это носит э, такой ознакомительный характер, и обязательно вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем садиться на любую диету. Э, Какие-то активные наши действия, особенно то, что нам доставляет радость, то есть через наше хобби, через увлечение, это прекрасная возможность балансировать карту Бадзы. К элементу земли можно отнести увлечение приготовления кондитерских идеи, изделий, что непременно порадует ваших друзей за чашечкой чая. Если вам интересен фэншуй, а многим, кто посещает мои страницы соцсетей или смотрит мои видео, навер наверняка фэншуй очень интересен, то знаете, что это прекрасное дополнение для баланса всех пяти стихий, особенно если у вас проблема с элементом земли. Фэншуй относится к земле. Также вас может увлечь создание каких-то красивых украшений из натуральных камней. Или будет интересно лепить изделия из глины. Это лишь небольшие советы для хобби при отсутствии стихии земли. Попробуйте, и вы почувствуете, что жизнь станет намного интереснее. Ведь сама природа помогает вам в этом. Самый главный ресурс для человека – это здоровье. О нем надо заботиться, беречь, поддерживать. Элемент земли – это как фундамент не только для дома, но и для организма человека. Это его мышцы. Поэтому все упражнения, направленные на укрепление мышц, классический массаж, прекрасно тоже действует на мышцы, создает тонус всему организму. Медитация, Успокаивает, усмиряет ум. Это прекрасная возможность избавиться от стрессов, волнений, напряжения. Но, опять же, рекомендации носят ознакомительный характер. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Каждый элемент в УСИН связан с определенными эмоциями, испытывая которые мы можем повлиять на наш характер или уже как следствие на наши действия. К элементу земли относятся прежде всего доброта, любовь и забота. Проявляйте милосердие к другим, старайтесь быть спокойным, выдержанным в различных ситуациях, особенно если вы все равно на ситуацию повлиять не можете. Вот так, добавляйте свою жизнь, казалось бы, совсем немного новых вкусов или новых хобби, увлечений. Можно сбалансировать свой, э, свою личную астрологическую карту Бацзы. Просто надо знать и действовать в том направлении, действовать в том направлении, которое вам полезно. Мир открыт для вас, а наша школа всегда поможет. С вами была Пугачева Наталья.